всем привет обычно такие видео у меня на канале не появляются но так как в последнее время очень часто мои коллеги по депо начали спрашивать по поводу запуска 3.10m ну в принципе 2.10m тоже поэтому я решил все таки его записать ну будем делать это все на примере 3010m 3034 для запуска данного агрегата нам нужно зайти в секцию b это у нас будет хвост И сразу по карте скажу что это павловск станция павловск тепо ну, зашли вот в машинное отделение. Тут для начала нам надо включить аккумуляторную батарею. Дальше переходим в билет Тут локомотивная сигнализация. ОМ все 6 штук. Кнопка И, либо вручную по одной классе. Возбуждение генератора нормальное. Дальше. Заходим в кабину. Отпускаем ручной тормоз. Включаем азв Работа дизеля, топливный насос и пожарная сигнализация. Вот эти трое. Дальше АЗВ, управление общее, подходим к панели, нажимаем букву F, английская, и начинается у нас нагрев масла и воды. Вставляем реверсивку и в принципе тут все. Переходим. В секцию В. Это у нас будет бустерное. Тут абсолютно то же самое. Аккумуляторная батарея мало места для прохода потому что скорость века. ОМ, буква и, английская. И возбуждение генератора нормальное. Отпускаем стояночный тормоз. Тут тоже топливный насос. Работа дизеля и пожарная сигнализация. Раз, два, три. Управление вообще. И нажимаем Ctrl F для нагрева воды и масла. Ну, как видно стрелка попадла вверх все хорошо это секция а ну по старинке аккумуляторная батарея локомотивная сигнализация ОАМ и возбуждение генератора В нормальная ночный тормоз тут включаем можно включить все залажки которые будем использовать я включу все кроме радиостанции потому что мне она тут не нужна ну и освещение кабины приборов Прожектор и бытовые приборы, это включаем в зависимости от нужды. Главное включить топливный насос, работа дизеля, пожарная сигнализация и управление холодильником, если мы будем ехать в ту сторону. Дальше, управление общее. Нажимаем F, английское, вставляем реверсивку. Садимся на кресло машиниста, вставляем разобщительный кран, можно это сделать вручную, можно на купе английской и открыть его. Кран машиниста в отпуск и во второе положение, идем пока погаснут индикаторы зеленые. поводу цвета индикаторов тот сейчас в правом нижнем углу будет картинка она должна сейчас появиться красная это понятно это поворот коленвала желтая работа дизеля точнее топливного насоса зеленая нагрева вода и масла которые мы должны подождать чтобы нагрелось и погас индикатор и белая вот это крайне вдруг такое случится это чтобы знали поломка генератора ну, можно повернуть так зеленый у нас только первые не погасли и вперед но ну, можно начать с секции b пока не покраснет красная лампочка секция b, бустерная и секция а по звуку слышно, что проворот прошел. Ну и включаем топливные насосы. У нас третьей постоянно проблема. Кустам. пока у нас идет прокачка дизеля топлива включить а пока борт установите карту это имеется ввиду флешка тут вставлять нужно. ставить просто нажать на гнездо ну, естественно буква Т нажали мышкой на него и тут можно всякие информацию объем топлива допустим там скорость ускорение температура масла это все включается на цифры над клавиатурой там 2 3, 5 и так далее так лампочки у нас погасли работает топливных насосов и можно уже запускать секции включаем работа дизеля 40 секунд И ждем, пока запустится. Можно это слушать по звуку. Можно выйти на улицу и визуально посмотреть, как пойдет демнис. Сейчас оно будет немножко гудеть. И через некоторое время запустит. Сначала будет B, V, H. видно, дым пошел из трех секций. Это значит, что все три секции уже запустились. И пошел характерный для этого звук. И началась Работа. посмотреть в принципе на состояние нашего воздушного резервуара если он накачает до ну, чуть более 5 как инструкция говорит то мы сможем уже поехать потому что на данный момент мы не поедем никуда у нас даже вот тифон свисток не работает тут можно для поездки уже включить управление тепловозом, тумблер, управление холодильником в автомат и управление переходами Примерно 2 минуты, надо подождать после запуска. чтобы накачался воздушный резервуар. Это можно бегать в машинное отделение, или просто проверять там, нажимая сигнал «Свисток». Если звук будет, значит все, можно ехать. Ну и думаю, прожектора, буферники и так далее уже не стоит показывать, как включать входа не тут расположен прожектор, буферник и так далее. Это уже сами, думаю. Сейчас немножко проедем вперед и сменим кабину, но ну, как лишь на боку уже можно ехать реверс вперед и собираем тягу Стоп. локомотивный не отпустил по манометру ну вот и тепловоз поехал Набиваем деятельность кнопка Z. Я думаю тут достаточно. Затормозили. Так, как меняем кабину. Локомотивный мы уже зажали. Экран машиниста в шестое. Включаем. тем временем АПК ключик. Ждем немножко, чтобы воздух вышел из магистрали. Забираем заключительный экран. Вытаскиваем реверсилку, выключаем управление тепловозом и управление холодильником. Переходим в заднюю секцию, в секцию B. Так, будем долго идти, пойдем по улице. включить то же самое что и у прошлой секции в А вставляем разобщительный кран кран машиниста во второе положение поездное прикручиваем ключ АПК включаем управление тепловозом в автомат и переходами реверсилку вперед локомотивные отпускаем а пока борт можно включать как хотите и поехали Если вдруг будет ситуация, что, допустим, вы запускаете зимой, то дополнительно для запуска нужно включить Colorifer. Включили, есть стекла у вас будут размерзать, грубо говоря. Также тут работают дворники. если дождик капает то включаем и все дорогу видно вот в принципе и все по запуску надеюсь хоть как-то мог вам помочь если что-то не так, то уж читайте инструкции. Ну а 2 t dm запускается точно так же, только без секции V. Абсолютно то же самое, никакой разницы. Ну на этом у меня все, всем спасибо до новых встреч